О, тетя, так сегодня я Так, Заходим в снимать. Так, заходим. Там я забил на беру. Так два Если здесь наберется три лайка, то продолжение следует. Это второй час. Переход будем по к два, по каналам, каналам мне папа, не даст... Даст компьютер мой... Я с ним охожу на школьный компьютер. Надо... Кто-нибудь надо... У нее надо... Эй, ай, ай, ой, ай, ай, оу, ай, е, оу. Это моя любимая Нетта. и барбандро. Завтра последний день выхода видео и выходной. Так быстро летит время, что не успеешь заглянуть, уже ты постарел. Вот-вот. Если ты не хочешь постареть, просто поставь лайк. И у я так сделаю, так. Да. А там на улице холодно. Эээ, здесь другой год. Ладно, а за это фиг набирается миллиард. И сделать типа якобы меня сломали. Которые прошли дни! это... почему? Меня скоро... Ты? Я брал, это, Раз, два, раз, два, три, четыре, четыре этажа. СССР какой стал? Не знаю, пока не вижу и вижу слов целоваться, как будто мне семнадцать да будет 10 мать в этой ну и смотрит как кино киношники про киношники так Восемь. Еще два минут, двадцать и минут. и закончу твое видео. Вот вот. эфир, это мап, это видеоиграет, это кухня, где кухня, мини-кухня. Доми 4 Фура, фура, фура, фура, фура, фура, фура, фура, фура, Еще одна минута... и чисто, одна Осталось У здесь... Ну, сдушь...